Всем привет! Сегодня мы посмотрим лабораторию моего подписчика Максима. Для начала этого видео поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны, а мы начинаем. Лаборатория сама тут. Лаборатору. Теперь я узнал, как по-английски будет лаборатория. Как это открыть? Просто вот еще. Так прикольно, еще открывается. Так, все, открывается. О, звуки были бы, наверное, какой-нибудь звук бы поставил, да? пип а куда тут идти? Я почему-то в стекло пошел, а не в проход. Я подумал, что проход это стекло, а стекло это проход. Все, я внутри. А где кнопка? Я не вижу, что тут кнопка. А она вот, вот эти вот синие штучки это кнопка. А, я это не видел. Под наконом. Стекло. А то керлик. Данкер. Но это, это Ну, эту комнату я не, не обустроила, а вот дальше уже Но идут. Но дверь комнаты, у тебя прикольно обустроили. сделано, такую иллюзию создает. Красивого открытия. А почему тут две кнопки? А одна свет включает, одна дверь. А, ну пошли дальше. Вот. Ну эту комнату не обустроено, вот дальше уже идут обустроенные комнаты. Мы спускаемся или поднимаемся? О! Опускаемся. Вот коридорчик. Э! -э, -э меня куда? Надо лифт наверх вернуть. Давай. Угу. Ну, все. А как лифт вызвать теперь? Mm. Не знаю. А не вы, получается дорого. внизу застряли, нам уже больше не выйти. Но Давай. здесь уже покрасивее, да? Машки угу. есть. Вот эту вот часть я, потому что уже обустроил более менее. А где-то тут кнопку поставил, я не увидел. Mm, секрет. Где? Кнопка. Вот тут, короче такие вот штучки. А вот это вот клеточка. Можно съесть конфетку, сделать бак, и ты туда можешь помещаться, как питомец. Питомец в клетке? <связывая> угу. А. бак со стульчиком, и вот ты туда поместишься. А, я теперь твой питомец. Я не хочу быть в клетке. Вытащите меня. Я тебя освобожу. Спасибо. Ну пошли, я что-ли таким маленьким буду? Не <связывая> знаю. Ну ладно. Давай вниз. Камера. Mm. Угу. Хорошо, видно. А это уже другое. Сейчас я тебе покажу. Здесь, это, короче, жилое помещение. А, тут есть кровать. Mm -hmm. Пульт, кстати, О, тут спать можно. И впервые постройка, которую ты не спишь, прямо смотришь, а вот так, какую-то сторону. Ага. Mm -hmm. А тут вот есть лампочка рабочая. А часы работают? Mm -hmm, к сожалению, нет. Вот тут а вот уже комната с камерами видеонаблюдения. То есть можно тут сесть на сундучек, нажимать кнопки и ты а будешь смотреть камеру. А что такое? нарисовал. Да. Художник вообще хороший. Но он у меня некрасиво получился, не ну ладно. Так, камеры. Тут еще есть Поршни, ничего я не делают? А это чтобы дверь открывать и закрывать. Вот еще. Так. Z. X. Походи куда-нибудь, я, я, я за тобой буду наблюдать. Я тебя видел, вижу по камере. Движись еще одной камере. Попи. Ты пропал с камер. Где он? Вон он. Стоит. Там секретный проход. Ага. Я иду. Как это я не заметил здесь такие блики? Ой. Поппи. Тут поппи? Да. А что ты мне по не раскатал место? Ну вот я тебе показал. А это что а за зеленая штука. штука такая? А это... Не знаю. А куда будет. она ведет? Это как провод, чтобы туда попасть. Вот сюда вот можно попасть к квотке. Идёт сидеть с ним. Не опасно а. это? А <с> <с> это уже спроси у него. Ну ладно. А как, а как ты оттуда выберешься? <с> не знаю. Ладно, жди пока Поппи оживет, у тебя с... съест. Теперь он с собой съест. Напишите в комментариях, что бы вы сделали в такой ситуации. А вот, кстати, еще цветы, да? Ну, с Поппи прикольно, да? Так. Угу. Такая секретная комнатка. А, -а, а Здесь мы уже были. Да, лаборатории на этом А кончайте. Это висячие, это то, что, да, тут невидимый бог, да? Да, это как будто пара от кофе. А, я ну, думала, это чай. Так, не тут больше не секреток нету, что ли? Нет, к сожалению. Здесь есть проход. Да, я знаю. Я хочу тут э, лифт сделать и потом еще комнаты ниже, но я вот не знаю. Коллизию отключи, я туда зайду. Не советую. Давай. Он сзади подойди. Ай. А! <с> я сам ну ладно, я тогда за тобой прыгну. На этом наше видео подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Геймс. Всем пока!